Что вы знаете о ГМ Констракт? Вы думаете, это обычная карта, на которой люди весело проводят время? Как бы не так! Эта карта на самом деле является убежищем таинственного мясного. Что вы знаете о нем? На самом деле, я тоже ничего не знаю. Мы не будем скептиками! В конце ролика я покажу, как найти мясного. В Гарри мод. Нихуя заявляй. Ладно, это, конечно, все круто, но блин, мясной 2020. -м. Ребят, игре уже идет второй десяток. Вы реально думаете, что здесь есть какие-то секреты? Я не знаю. Ладно, ладно. Если интересно, вы можете ознакомиться с легендой мясного по ссылке в описании. Обычным людям достаточно прочитать оригинальную легенду, чтобы убедиться, что это все полное. Но для особо пытливых я подготовил опровержение. Вот это да бля! Итак, самым весомым доказательством самым весомым... самым весомым доказательством наличия мясного в игре является плакат Born и граффити предположительно самого мясного, а также в секретной комнате Символ 13. А это, как мы знаем, проклятое число. А я все думал, когда же ты появишься? Но блин, челики. Вся игра сделана из ассетов Half-Life. <связать> Эти два граффити – плакаты сопротивления. На этом граффити изображен Уоллис Брин. Ну, сами посмотрите. Об этом также сказано на Википедии по Half-Life. А число 13 является отражением текущей версии Гмода. Но давайте посмотрим чуть глубже. Зачем тайная комната существует? Неужто здесь и прячется мясной? А может быть, это и есть мясной? Ты вот вообще нормальный человек. Если мы перейдем на более старую версию Game Construct, мы увидим, что здесь э, ничего нет. Но на самом деле секретная комната на этой карте есть. И она находится вот тут. И что это? Это не похоже на убежище мясного. Это, это похоже на особую благодарность от Гарри Ньюмана. Ну, это она и есть. И та комната в 13 версии тоже является благодарностью для игроков, Которые тестировали эту карту. Ладно, может получится призвать мясного. Но про призыв мясного я даже говорить не хочу. Я видел видео на Ютубе, где чувак баллончиками красит какие-то пиктограммы. Но блин, баллончик это адон. Если ты используешь адоны, то в какой в этом смысл? Даже это модификации игры. А речь идет о версии без Адона. На самом деле, сколько бы я ни бегал по карте, найти мясного мне не удалось. Удивительно. Поэтому, ребят, играйте! Не бойтесь никого. Если вы серьезно этого боялись, то у меня для вас плохие новости. Видео получилось коротким, но информативным. Поэтому, пожалуйста, перестаньте форсить тему с мясным, тему с то, что Гаррис в одиночной игре это страшно, потому что Гаррис это круто. На самом деле, вы видели Game Construct 9? Вот это реально страшно. Поэтому давайте не будем делать из доброй игры какой-то хоррор, потому что... Это позор. Я думаю, мы закончили. Всем пока.